Так, друзья мои, ну что, находимся опять на стоянке. Это один из нас стоянка, рынок «Зеленый угол». Все эти автомобили, которые я вам показываю, рассказывайте. Рассказываю, можете прийти, посмотреть здесь вживую, посидеть, скажем так, пощупать, да, ну и, конечно же, купить. Сегодня у нас левый руль Итак, это hyundai palisade автомобиль 2018 года выпуска Смотрите, стоимость автомобиля автомобиль без пробега стоимость автомобиля 3 миллиона двести шестьдесят пять тысяч рублей он идет дизель объем двигателя здесь 2 и 2 литра 202 лошадиные силы а, значит автомат 4 воды пробег на автомобиле 68 тысяч километров левый руль такой массивный массивный внедорожник Но у нас эти автомобили еще, я вам скажу так, не очень, не очень. Но вот на запад их берут очень-очень хорошо. Значит, огромный салон, просто огромная массивная такая дверь, кожа. Здесь у нас красная кожа. Сиденья у нас двигаются, два подстаканника, кондиционер. А по бокам в спинках идут usb Входы да, для подзарядки ваших гаджетов, шторки, кармашки. Места очень много. Обратите, дверная карта. Вот они вот так вот, шторочки выдвигаются. да здесь у нас идет по два подстаканника. Также есть бесключевой доступ, подогрев руля, стеклоподъемник в одно касание, электросидение. Все кожаное, широкий бардачок. Все подогревы, хорошая магнитола. Огромное стоит. Ну и конечно же, место водителя. Да, то есть, есть память сидений Очень удобное управление стеклоподъемниками, замками, зеркалами, несколько регулировок водительского кресла. Полный мультируль. Пробег на автомобиле идет 68 тысяч километров. Слепые зоны, электронный ручник, электробагажник. Ну, вот такая вот здесь назовем это селектор переключения передач, USB вход, снизу розетка, 12 вольт. Итак, это 18 год, Полисад, стоимость автомобиля 3 миллиона 265 тысяч рублей. Следующий автомобиль это Kia Mahav. По нему актуальную информацию дать сейчас не могу, но если вам действительно интересен данный автомобиль, напишите мне на WhatsApp, я вам Скажу, сколько он стоит, да, и, в принципе, что с ним происходит. Дальше у нас стоит Kia Soul, это 19-й год. Стоимость автомобиля 1 миллион 485 тысяч рублей. Объем двигателя здесь идет 1,6 литра, 200 лошадиных сил. Коробка передач, робот, привод передний, пробег на автомобиле 30 тысяч километров. Обратите внимание, как здесь сделан туманочки да? Здесь стекло, ну, основная часть прячется там. Раз, два, три, четыре. Идет идет 4 линзы ну, вроде такой а, небольшой небольшой автомобиль всегда 200 лошадиных сил то есть красная крыша рейлинги бесключевой доступ по низу идет тоже красная такая накладка штатные литые диски летняя резина сзади установлены у нас сонары второй ряд сидений ну, довольно неплохая такая идет отделка да здесь нет кожа Оп, осторожненько. Значит, водительское сиденье идет с электроприводом, бардачок, два подстаканника. Вижу есть подогревы, несколько режимов. Руль, датчик движения по полосе руль. Ну, конечно, как же без руля автомобиля? Значит, полный идет мультируль и магнитола здоровая. Потихоньку, потихоньку и мы везем и в общем появляются, появляется корейцы на авторынке зеленый угол Итак, а это автомобиль уже идет посерьезнее это mercedes с класс 18 год и обратите внимание это правый руль то есть автомобиль с правым рулем 4 миллиона 350 тысяч рублей Да, цена не слабая но что вы получаете вы получаете двигатель объем двигателя 4 литра 469 лошадиных сил коробка передач идет автомат привод задний ну собственно как видите это седан получаете пробег 69 тысяч девять 69 тысяч родного пробега на данном автомобиле аукционная оценка четыре с половиной балла есть конечно же все плюшки до да, мерседесе друзья все все что надо система там электронного контроля устойчивости естественно это антиблокировочная система бесключевой доступ, там центральный замок кнопка запуска память сидений и в общем много много много много всего ну согласитесь конечно круто выглядит данный автомобиль штатные диски мерседесовские литье не диски извиняюсь естественно бесключевой доступ и просто блин, шикарный внешний вид у автомобиля рядом стоит это уже идет целая класс 14 год 2 миллиона пятьдесят тысяч рублей 2 литра 201 лошадиных сил коробка робот 4 воды тоже как видите седан четыре с половиной балла пробег на автомобиле 19 тысяч километров такой красивый цвет фары линзованные но ну, естественно это идет э, шильда мерседес санары также литые диски штатные мерседесовские хром повторители санары идут даже сбоку по задней части зимняя резина практически новая друзья зимняя резина правый руль не левый, а правый руль. Так, но ну, знаете, на самом деле выбор автомобиля с левым рулем не такой большой, не такой огромный, да, как с правым рулем. То, что ты приезжаешь на второй, там зеленый угол, ходишь здесь, там вот, я не знаю, фориков стоит там пару десятков до да, ну каждой марки в принципе автомобилей много ходишь и выбираешь вот но э, автомобили есть такие автомобили под ключ по крайней мере я пока в поиск э, брать не беру вообще что такое поиск под ключ должен быть выбор автомобиля да если там их 2-3 автомобиля ну смысл искать под ключ да правой рули э, правых рулей какие-то машины на дром не выставляются, но я думаю левый руль левый руль выставляются все автомобили в общем а левый руль тоже мы осматриваем тоже мы диагностируем да поэтому заходим на дром если что-то нравится сбрасываем ссылочки вот а мы для вас автомобиль проверим вот как я уже сказал не так много до да, чтобы ходить снимать показывая там целое целое видео устраивать немного показал то есть по мере поступления автомобили будут появляться с левым рулем есть там всякие разные другие марки не только mercedes kia hyundai блин чё там только нету вот поэтому с левым рулем на сегодня буду заканчивать вот я хочу напомнить ребята что через нас вы можете купить автомобиль на аукционах японии вы можете заказать автомобиль во владивостоке которые уже привезены можете прийти к нам на стоянку посмотреть автомобили которые находятся у нас на стоянке уже уже на продаже есть дополнительные услуги так как допустим вы прилетаете да ну если вы за автомобилем приезжаете вы приезжаете прилетаете в чужой голос то есть мы можем вас встретить там в аэропорту да можем вас встретить на ж.д. помогаем произвести безопасную дел, сделку, да, то есть рассказать, показать по документам, также поставить автомобиль на учет, поехать с вами поменять масла, поменять фильтра, купить резину, поставить автомобиль в транспортную компанию. В общем, ну стараемся, стараемся действительно для вас, чтобы каждый человек был доволен. Поэтому вот за более подробными, за более подробными услугами, да, пишите мне вот WhatsApp. друзья мои. Только большая просьба, да, если вы собираетесь приезжать там через три месяца, через четыре месяца, через полгода в следующем году, не пишите. Работа действительно много каждому стараешься уделить максимум внимания максимум времени но поймите вот на такие пустые звонки да пустые звонки пустые смски а, уходит действительно действительно очень много времени поэтому если вы действительно готовы приезжать покупать автомобиль заказывать поиск автомобиля звоните пишите то есть с радостью помогу по ценник вот по ценам на автомобиль ориентируйтесь по сайту drom.ru, то есть на дроме актуальные цены сайты авито автору постоянно говорю всегда говорю я против этих сайтов ничего абсолютно не имею, но поймите у нас у нас да у нас актуальный сайт это сайт drom.ru. вот сейчас кстати еду на сделку, да, буду выкупать автомобиль. Ну, в принципе, немного так увидите. Понятно то, что весь процесс я вам не покажу, да, да и собственники вот, ну как-то вообще в принципе люди не особо любят когда снимают на камеру почему-то буду забирать nissan лифт то есть человек находится совершенно в другом регионе я нахожусь здесь за автомобиль нужно перевести деньги деньги будут переводиться продавцу на карту при мне то есть я буду контролировать этот процесс опять же как переводятся деньги Я это все подсказываю дальше я забираю автомобиль и автомобиль оставлю в транспортную компанию с транспортной компанией заключается договор кстати, напоминалочка вам такая, то, что автомобили подбираются и проверяются не только на вторинке Зеленый угол, не только пробежные автомобили. Также можем для вас найти автомобиль по городу Владивостоку. Да, то есть сделать полноценный поиск пробежного автомобиля по городу Владивостоку. Хотя беспробежные автомобили а, не все да они, скажем так, скопированы именно на вторинке Зеленый Угол. Есть такие штучные продавцы что же вы дорогу переходите в неположенном месте да? есть такие штучные продавцы которые ну, не, вы... не пригоняют автомобили на авторынок зеленый угол поэтому без пробежные автомобили а, в том числе продаются в городе владивосток ну в смысле в самом городе друзья так значит ну что приехали к автомобилю а, собственно вот он автомобиль вот он, автомобиль проверяются все документы, то есть все здесь все сверяется, все проверяется на полное соответствие. Вот в данный момент э, человек переводит денежку на карту продавцу. Как только деньги придут, документы отдают мне в руки. Ну, в принципе, они уже у меня <laughs> в руках, да. Как только приходят документы, мне дают ключи от автомобиля. Вот и забираем машину, ставим в транспортную компанию. Так, пока немного расскажу значит, про данный автомобиль. Это Лиф, 2017 год, 30 кВт, 109 лошадиных сил, передний привод, то есть 4 ВД, 4 ВД их, ребят, нет. Пробег 103 тысячи километров, но э, автомобиль, автомобиль был привезен, пробег у него был чуть-чуть поменьше. Да, он без номеров, да, чуть-чуть как бы на нем поездили, но все соответствует аукционному листу есть у него такой небольшой недостаток да на крыше вот такая вот вмятинка но это все устраняется локально то есть красить здесь никто ничего не будет это снимается потолок изнутри да и собственно вмятила это она выдавливается вытягивается бесконтактно называется локальный ремонт красивый такой цвет здесь розетка подкапотное пространство для тех кто еще до сих пор не знает я хочу напомнить что это полноценный электроавтомобиль то есть бензинового двигателя здесь нет ходовые огни штатные литые диски резина установлена здесь лето бесключевой доступ кстати очень удобно да то что вот так вот обклеивают я вот э, когда осмотр автомобиля делаю уделяю всегда на это внимание то что вот здесь вот всегда царапины идут от ногтей вот а вот здесь вот такие сделали это очень очень удобно есть ветровики сзади спойлер камера заднего вида багажник зарядка кстати, лифы могут похвастаться да, вот своим таким глубоким объемным багажным отделением. Такого плана идет салон. духи такие знаете с боковой поддержкой идут Договор, аукционе подогревы все отдали мне ключи отдали мне все сказали то что денежка что пришла Значит, сиденье вперед-назад есть лифт сидений подогрев руля круиз-контроль в общем идет Полный мультируль. Остаток заряда здесь 102 километра. Включим печку, включим подогрева, включим кондиционер. Естественно, естественно все здесь уменьше Вот такой вот джойстик переключения передач. Подогрев уже говорил, подогрев руля говорил, все. Да вроде все говорил. Вот. Также есть камера с траекторией. Стоимость автомобиля 800. Так, ребят, если мне не изменять память, в 800 тысяч рублей довольно неплохие такие удобные сидения вот и довольно неплохой по комфорту автомобиль с очень хорошей динамикой вот реально динамика очень хорошая вот понятно то что высаживать батарейку мы здесь не будем вот потому что подписчику клиенту еще машину нужно забирать едем в транспортную компанию значит после того как автомобиль пригоняется в транспортную компанию мы его пригоняем естественно загоняется он за ворота делается отчет до да, для клиента для подписчика то что автомобиль приехал в таком же состоянии в каком собственно вы забрали составляется договор с транспортной компанией, вот транспортная компания для себя тоже делает отчет испачкали немного автомобиль но тут весна у нас ребят скоро скоро весна скоро будет тепло вот кстати кстати машины подорожают. подорожают в ближайшее время автомобили да потому что начинается ну понятно то что в связи с курсом они подорожают плюс начинается большой спрос автомобилей и при покупке в японии то есть ну вот такие крупные компании да Но, опять же это мое мнение я знаю как они работают они не будут там пытаться выискивать купить что-нибудь подешевле да как допустим мы это стараемся сделать даете там 2 миллиона на автомобиль они не будут пытаться вам его купить чтобы он стал там 1,9 1950 да вот там по максималке будут на кнопку ставить соответственно перебивать ставки ну и за счет этого будет подражание автомобиля ладно немножко мы э, отошли от тему в общем делается договор делается отчет вот автомобиль загоняется на э, в транспортную в транспортную компанию до да, на территорию транспорта там он будет стоять ждать своей очереди на погрузку транспортная компания за это деньги не берет то что автомобиль там там у вас стоит Ну и потом собственно выгоняется сюда на поляна и пожалуйста вот здесь вот они грузятся Три автовоза уже практически загружены. и скоро скоро кто-то увидит свои новенькие автомобили мои автомобили которые я пригонял в транспортную также есть на этом автовозе. так ладно друзья на сегодня будем заканчивать всем как обычно спасибо всем кто посмотрел до конца кто оставил комментарии вот обязательно подписывайтесь на канал пишите комментарии до новых встреч всем пока